Всем привет, ребят. Сегодня расскажу маленькую лекцию вообще прям кратенько-кратенько, чтобы у вас было понимание. Да? Есть такая тема называется Живой-Живорожденный. Я думаю, что вы в интернете уже встречали живорожденных, да, и живонутых, так называемых ребят. Откуда это взялось? Мне хочется просто вам кратенько дать пояснение, чтобы вы не тратили на это свое время и не заблуждались по этому поводу. Значит, смотрите: у нас есть в мировой практике, да в мировых, так скажем, общеобратно признанных нормах и правилах мировых, да, в мировом законодательстве, есть различные, так скажем, различное право и вот у каждого права есть свои коллизии то есть есть свои какие-то нюансы да будем так говорить у нас то право которое сейчас говорится да вот про то которое сейчас у всех на слуху все бегают с морским правом ребят что такое морское право если вы мы почитаем внимательно преамбулу этого права и более-менее вникнемся в само право в саму суть да по по существу что оно отражает и для чего оно будет сделано, то выводы следующие. Морское право действует на континентальном шельфе, на островах, пригодных для жизни и деятельности людей и в особых экономических зонах. Это понятно? Поскольку Великобритания у нас это островное государство, поэтому Великобритания использует островное право. Оно же Морское право, оно же адмиралтейское право – это одно и то же название. Понятно, да? И вот эта вот история про то, что живой человек или мертвый человек, все знают эту предысторию. Да? Почему так сделалось? Потому что определенный король, да, шли войны, люди уходили в моря, мореплавание, там, на торговых судах, либо на военных судах. Опять же, процветало пиратство и так далее. Люди в этой неразберихе пропадали без вести. Имущество было некуда девать, то есть никто не знал, что делать с этим имуществом. И поэтому этот король свое время провозгласил такой закон. Этот закон был а, зачитан на площади, да. А в этом законе говорилось следующее, что, значит, если человек 7 лет не заявляет о себе, не приходит, да, и не, не заявляет, что он живой, что его в войне нигде не убили, вот, значит, все его имущество переходит в казну короля. Вот, но если же человек, там есть вторая часть Марлизонского балета, если человек приходит и заявляет, что все-таки он живой, он нашелся, да, то тогда этого, этому человеку возвращается все его имущество со всеми процентами за использование этого имущества. Причем, ребята, там очень хитрые есть поправки и нюансы, что а, вот это вот имущество не может, быть, не может стать источником возникновения долга. То есть это всегда плюс. Это всегда выгода, вот это тоже, но там пересекается с фиксельными правами и с другими еще правами, но тем не менее вы должны понимать, да, что даже если у вас отняли это имущество, все равно король на нем зарабатывает, обогащается и так далее, то есть это общий актив короля. В любом случае, если вы заявили себя живым, да, по морскому праву, что нет, все-таки я живой, тогда вы приобретаете обратно свое имущество, возвращаете, да, со всеми процентами, со всеми выгодами, которые там уже на это наросли. Отсюда же, как следствие, да, это живорожденный, потому что знаете, да, какая была огромная детская смертность, что вообще творились войны, там, болезни и всякая чума в конце концов, да, и очень много детей рождалось, детей рождалось мертворожденных. И отсюда нужно было заявить про живорожденного. Сейчас объясню почему. Это уже из области... Это вообще все, все народ поперемешал, ребят. Живорожденный человек, живорожденный ребенок ⁇ это из области естественного права. Естественное право у нас было на Руси. Естественное право. А, так вот, по этому естественному праву каждому живорожденному ребенку выделялся надел земли, то есть родовой надел либо он выделялся, либо он передавался по наследству, в общем, там были определенные механизмы, как это делалось, но при рождении по естественному праву ребенку уже давалось некое имущество, то есть как только это ребенок рос, да, это имущество сначала принадлежало опекунам, потом в определенном возрасте ребенку передавались права владения, владении, он уже мог распоряжаться этим имуществом и так далее. Все мы знаем, наверное, из книжек, из сказок, да, всего остального что там у принца было свое царство да или там королевство что там король там своим детям что то там построил но далеко ходить не надо у нас екатерина до да, своему павлуши в гатчине построила дворец он там в солдатиков на, на площади игрался да то есть исторические факты ребят определенные исторические факты что при рождении должен выделяться на дел Поэтому ребенок должен быть зафиксированным как живорожденный, чтобы он имел право на этот надел, понимаете? Но поскольку у нас естественное право сейчас не работает, нет его механизмов реализации, они а, в настоящее время, скажем так, те механизмы, которые были, да, они не работают. Почему? Потому что там а, все соотносилось с тем, что были родовые поместья, родовые земли да, и так далее. То есть там той же Екатерине принадлежало вся Россия, понимаете, она в любом месте могла э, дать указ, что делать заклад там замка, построить его и так далее. У нас сейчас такого нет. Вот когда будут за родами, да, во-первых, нужно определить, где чьи роды, да, опять же, это целая огромная работа, да, фамильные роды были, да, почему, откуда взялись вот эти фамильные гербы со всеми историями, да, фамильные замки, почему они фамильные? Да потому что родовые были поместья, родовые были земли, и, и существовала, ребят, целая система управления и выделения наделов в этих вот родовых системах. То, что творилось внутри родовых системов, только решалось на родовых советах, да, советом старейшин рода решалось. И ни в коем случае это не решалось ни государством, это никак не регулировалось, ничем, ребят. Это были совершенно другие законы, которые сейчас у нас почат в базе, да и уже практически никому не известны. Поэтому вот эти две темы про живых и живорожденных, это две абсолютно разные темы. И история происхождения этих вопросов абсолютно разная. Вот, с учетом того, что мы сейчас живем в римском праве, в континентальном праве, да, и Москва это третий Рим, так, на минуточку, вот, то у нас, ребята, так или иначе действует римское право, невзирая на то, что мы считаемся юридически, юридически, мы считаемся колонией Великобритании. Да? На нас не распространяется, в любом случае не распространяется морское право. Объясню, почему. Да, у нас есть морские суда, суды так называемые. Да? Ну, суда мы их называем корабли, ну а кто они? Вот. У нас есть морские, да, великобританские, потому что по образу и подобию делается. Да? Как э, королевская монарши особо там правит, так она и распоряжается, что во всех колониях одинаковые суды, но я уже объясняла, чем это мотивировано. Это мотивировано тем, что у нас правит на самом деле даже не корона а великобританская, да, а у нас правит банковская система. И у нас после банковской системы правит торговое право, у нас есть, ребят. Торговое право, это вот торгаши наши любимые, да, которые нас тут заполонили жвачками и джинсами. И третье, это у нас суды, а суды у нас по континентальному, по римскому праву работают. Да, у них атрибутика английская, мантии, парики, там, ну, слава богу, наши парики еще не носят, не дожили до такого, но а, по большому счету все, вот, вся символика, вся атрибутика, которая используется в судах, да, молоточки, вот это, это английское право, но это элементы, ребят, элементы, поэтому не путайте эти вещи. Вот из-за того, что вот это все, понимаете, нас сбивают с толку, поэтому а, у вас такая каша в голове произошла, но опять же, по континентальному праву, да, мы Живем. Здесь это римское право по континентальному праву к нам островное, морское право не очень-то соотносится на самом деле. А Российская Федерация была создана юридически как юридическая колония английского королевства. Поэтому, если вы почитаете внимательно проект Конституции Российской Федерации, да, вот сейчас не помню, на вскидку 67, 68, 65, вот эти статьи, ну где-то в этих районах ищите, там прописано, что территория Российской Федерации – это территория континентального шельфа, островов пригодных для жизни и э, особо экономические зоны. Почему так написано? Потому что полностью э, скопировано, что действует морское право. Но ну, так оно действует, ребят, только на этой территории. Вы понимаете, что все законы, все-все-все действуют только на этой территории. То есть, либо это должны быть острова, либо еще что-то. Здесь у нас на континенте действует континентальное право, а это, а это римское. Поэтому... Если вы находитесь физически территориально, житель не острова, да, не, не, там, не особой экономической зоны и не и континентального шельфа, да, не находитесь на шельфовой вышке и так далее, к вам это не применяется. То есть тема живых к вам не применяется. Понимаете? На континенте, на континенте действует естественное право, как высшее право. Вот. Правда, оно у нас сейчас не работает, но вообще до Юра действует высшее право естественное. Сейчас оно применяется у нас очень широко, потому что естественно, право, это знаете, кто сильнее, тот и прав. Да, ну Вот так вот у нас, видите, поэтому ОПГ это все и процветает, силовыми методами берут, потому что законные методы, которые написаны под римское право, они не работают, вы же видите, ни конституция не работает, ни любой федеральный закон, если вы его возьмете и придете с ним в суд, да, юридически, Юридически вы будете правы, юридически, юридически на бумаге все красиво вы доказали. Но почему суды принимают сторону торгового права, сторону торгашей? Потому что это их хозяева, понимаете, это их хозяева, они будут играть по почему праву? По морскому праву, по торговому праву будут играть. Ваша задача в любых судах перетягивать и настаивать, что должно быть использовано римское континентальное право. То, которое есть и должно работать только оно. Показывать сюда, где они находятся. Что они не в море, не в океане, не на острове Буяни. Понимаете, они находятся на континенте. Будьте любезны. Законы все написаны, их надо просто заставить работать. Вся наша задача это убедить суд, чтобы они работали по законам, которые написаны для континента. Да? Поэтому, ребят, все темы... Про живых отставляем, вы и так живые, да, не надо быть тут никаким крышанутым и бумажки получать, что где-то как-то себя в нотариальных конторах, либо еще каким-либо способом себя фиксировать, что вы живые, да, ни в какие реестры не надо себя помещать, не дай Боже, вот, вы и так живые, понимаете, в континентальном праве такого нет. Если вы признаете себя живым, ребят, вы автоматически себя пожизненно признали субъектом морского права. Вы зачем это делаете? Наоборот, надо отрицать, ни в коем случае отрицать что вы каким-либо образом принадлежите к морскому праву или являетесь субъектом морского права. Вас не имеют права судить по морскому праву. Если вы себя заявляете в суде, что вы живой живорожденный, ребят, ну, это, это подписать себе смертный приговор. Живым вы заявляете, что в отношении вас а, могут есть все основания, да, и вы даете разрешение применять морское право, а вот, а живорожденным вы даете им разрешение применять естественное право, в котором кто сильнее, тот и прав. Все, ребят, вы себе подписали смертный приговор. Ни в коем случае этого делать нельзя. Но надо быть немножко разумнее. Конечно, сейчас это УПГ а, вовлекает нас во всякие, но ну, знает, что у нас народ юридически безграмотный. У нас а, в девяносто первом году прекратили преподавать в школах а, право, обществознание, то, которое было, то, которое по правоведению был предмет, прекратили его преподавать, потому что нужны бараны тупые. Сейчас вы представляете, сколько лет никто... Да у нас даже юристы выучены по-другому. У нас юристу расскажи, тыкни носом, что все законы написаны, он будет на тебя смотреть, как баран на новые ворота. Ох, ничего себе, а где я был, почему я не знал, что такое тоже есть. Понимаете, у них, у них настолько зашорены а, мозги у юристов, что даже они этого не видят. Поэтому, может быть, с одной стороны, хорошо, что нас не учили, да? не, хорошо, что они здесь не успели нас зомбировать, что надо закон трактовать именно так. Нет, закон надо трактовать только так, как он написан. Он, законы должны писаться. Есть, кстати, правила по разработке законов. Имейте в виду, что такие правила есть. И в этих правилах написано, что любое положение статья закона должна трактоваться в прямом ее понимании и не иметь и не допускать двояких смыслов. Вот это правило есть, и оно действует всегда. Если закон написан как-то криво, ну, ребят, тоже его пишут люди, да, надо понимать, поэтому если какое-то возникает непонятное или неясное трактование, у нас наделено правом трактовать законы только Верховный суд Российской Федерации, исключительно Верховный суд, больше никто, ни полиция, ни милиция, ни налоговая, ни суды низших станций не имеют права, а уж не тем более ЖКХ, уж не тем более чиновники разных рангов, очень любят трактовать законы, очень любят свою там логику идиотскую составлять. Нет, ребята. Право трактовать законы есть только у Верховного Суда, поэтому если кто-то пытается вас в чем-то убедить или рассказать, что вы неправильно трактуете закон, отправляйте в Верховный Суд. Все, не надо мне ничего рассказать. Верховный суд, пожалуйста. Вот после он как он трактует, так и будет. Вот. И таких случаев у нас масса. У нас прецедентов очень много, как трактуют Верховные суды. Поэтому практически уже по всем законам. У нас законы выходят, и люди сразу же пишут ли в Конституционный суд на соответствие Конституции, да, либо в Верховный суд на трактование законов. Поэтому, ребят, если есть какое-то сомнение по пониманию и по трактовке, пожалуйста, значит смотрим, что сказал по этому поводу Верховный суд и этим можно апеллировать в наших судах. Значит, трактовка Верховного суда является законодательной нормой для тех, кто не знал. Это законодательная норма. Поэтому на эту трактовку и так точно так же, как и на решение Верховного суда по определенным вопросам, вы смело можете ссылаться. У нас в Российской Федерации и не действует на нашей территории, не действует прецедентное право. То есть если, допустим, в Европе, в Европе с этим попроще, да, вот я, я просто практикую, поэтому я знаю, как в Европе, там вы можете выкопать любое дело, где такой же, как у вас, вопрос идентичный, да, и принято то решение, которое вам нравится, да, то есть вас устраивает вот такое решение суда. Вы совершенно спокойно вот это, берете вот это решение суда и приносите в свой суд и говорите, вот я хочу как здесь, вот, вот суд принял вот такое решение, мне оно устраивает. И судья совершенно спокойно использует этот прецедент да, и переписывает полношения, полностью это решение суда, и суд малой кровью обходится. Ну, конечно, там, да, вы не избегаете апелляции и всего остального, но, тем не менее, так тоже можно. У них так можно, а у нас так не работает. У нас так работает только, только в случае с Конституционным и с Верховным судом. И то не всегда, и то не везде. Судьи у нас, знаете, как это говорят... Наглые, на них воздействовать нельзя, то есть даже Верховный суд для них не указ. И это у нас в законе э, законодательно закреплено, поэтому здесь у нас сложности есть с прецедентным правом. Но тем не менее, ребят, взывать к совести судьи, это как бы наша святая обязанность. Да? То есть мы можем указывать, что Верховный суд разъяснил именно так, как нам надо, да, как нам нравится. Или Конституционный суд разъяснил так, как нам нравится, используем только то, что нам выгодно понятно да опять же приходим к пониманию к тому что кто такая персона личность кто такое физическое лицо да это некий субъект права который приносит выгоду выгоду а кто несет риски по убыткам да, должно нести государство как главное опекун. А у нас все переиграли, да, убытки, значит, по, по этому субъекту несет человек непосредственно, да, который, собственно говоря, и, которого и не спросили, когда учреждали этот субъект права, А всю прибыль несет государство. Так вот, надо сделать, чтобы работало наоборот, работало по закону. Вот, ребят, такое вот коротенькое разъяснение я вам дала, да, по нормам права. Имейте в виду, что не все так просто, надо отделять мух от котлет, а то все понамешали, и все бегают себя там живыми признают, живорожденными себя признают. Ну, вы что делаете? Вы немножечко в тему углубитесь. Я, конечно, понимаю, ребятки, что вам всем сложно, да, нас всех поставили раком в такие условия, что мы вынуждены сейчас очень быстро все переучиваться в домашних юристов, да, и разобраться в такой тонне законов, которую нагенерировали. Или очень сложно а если учесть что у нас практически все законы действуют с 1302 года до да, со времен темплиеров представлять, сколько за это время нагенерено законов но ну, хотя бы хотя бы общие направления вы должны знать что у нас существуют разные нормы права разные и у каждой нормы я вас очень прошу обращайте внимание на преамбулу законов это важные вещи везде есть преамбула что такое преамбула это то что устанавливает границы действия того или иного закона, того или иного права. Любой федеральный закон вы откроете, в преамбуле будет написано, на кого он распространяется, на кого он действует. Будет написано, ребят, если это не написано явно в преамбуле, это будет понятно из смысла, и смысла того или иного закона, где будут введены... Основные uh, определения терм терминологии, да, то есть если мы, допустим, берем 188 жилищное законодательство, да, uh, федеральный закон, то там будет написано такой терминологии: введена собственник. И вот оттуда через определение в правоотношениях, да, то есть в, в правах и обязанностях собственника, будет, собственно говоря, и выражен сам термин, что такое собственник, кто это такой. да, из, Вот из этого только мы поймем. Больше нигде про собственника вы не прочитаете и не узнаете. У нас вскользь, где он еще, в гражданском кодексе вскользь упомянут, да, но без а, расширенной трактовки. У нас проблема в том, что нет... Нет словаря юридических терминов как таковое, потому что то, что было в советское время, уже давным-давно, скажем так, все переиначили, абсолютно все переиначили. Поэтому, ребят, хочу вас обратить, вот ваше внимание пристальное, да, смотрите на норму права, в каком праве используется этот термин. Если у вас тема задела живых, да, а из какого права этот термин? Из морского права. А морское право где действует? Условия его применения какие? Условия применения ⁇ континентальный шельф, да? острова пригодные для жизни, особые экономические зоны. Все, до свидос. Мы с вами не Великобритания, мы не находимся на островах, у нас континентальное право. А какое у нас континентальное право? Да? Римское действует сейчас право, естественное право действует на континенте, да? еще какое-то право действует на континенте, то есть то, что относится к континенту. А дальше вы уже смотрите, берете тот или иной закон, ту или иную норму права, как она применяется, на кого она действует, да, какие лица там введены тем или иным законом, признаете ли вы себя таким лицом, понимаете? А, любую вашу деятельность, если вы сели разбираться с каким-либо законом или с вашей ситуацией, с любой, да, будь то ЖКХ, будь то банки, будь то еще что-то, в первую очередь, ребят, в первую, с чего надо начинать? в первую очередь надо начинать, по какому праву мы сейчас будем разбираться. Да? Суды, понятное дело, вас затаскивают в морское право, в естественное право. Вот. Ваша задача перетащить в континентальное, в то, что у нас есть, да, и обратить внимание на это, что нет, будем, будем работать по этому, никак иначе. Это первое, с чего надо начать. Второе, второе на что обратить внимание, это обязательно э, установить, права и обязанности, то есть обязательно, да, выяснить вопрос правоотношений, а имела ли та сторона на вас подавать вообще иск, какое она имела на это право, то есть что это значит, когда сторона приходит в суд, да, подает на вас, ну, как, как истец, банк пришел, подал на вас в суд, да, первое, что нужно понять, какое право, этого истца, то есть какое право банка было нарушено. Банк имел право на что-то, да, вот, ну, допустим, банк имел право на получение с вас денег, вот, так он должен доказать это право, что он имел действительно, да, и вот здесь начинается самое интересное, а как банк будет доказывать, на основе чего, на основе каких документов, да, как правило, это мошенничество, ну, в особо крупных, не в особо крупных, но это мошенники, они ничего доказать не могут, вот, потому что тот человек, который понимает и разбирается, да, он не пойдет там разбираться, я не брал кредит, там, проценты неправильно мне насчитали, лабуду всякую. То есть они пытаются вас затащить на самый-самый низкий уровень, на уровень э, постановлений, указов, там каких-то, знаете, нормативных актов, которые самого-самого низкого уровня. Знаете почему? Чтобы вы запутались в деталях. Вот сколько я не встречала исков, все тащут вот эти иски на низкие уровни. Если взять ЖКХ, да, то на что они опираются? 354-е постановление. Да? А, ну, максимум, на что они могут сослаться, это на 188-й федеральный закон о жилищном законодательстве. Но в основном 354-е постановление. За что они там всех имеют, что там вы все обязаны и переобязаны. Да? То есть они вас пытаются затащить на самые низы. Но, ребята... Ни, ни в каком случае не вовлекайтесь в эти самые низы. Вообще, не в они там, люди сейчас пытаются, ой, мне там не те начисления, тут мне коэффициент неправомерно применили, еще что-то. Да вы зачем лезете в это грязное белье? 354-е постановление вообще не действует, оно не прошло процедуру официального опубликования. Вот, оно не может применяться. Точно так же, как и 188-й а, жилищный кодекс. Не может применяться, ребят. Поэтому первое, когда вы идете в суд или когда на вас подали иск в суд, никакой паники, никакой. Читаем, что они написали в иске. Внимательно читаем, у кого есть такая возможность, да, читаем и конкретно задаем вопросы. А какое такое ваше право я нарушил, что вы пришли за воспользоваться мерой государственного принуждения по восстановлению ваших прав? Какое такое право я нарушил? Я кредит взял, не выплатил кредит? А покажите, докажите ваше право, докажите, где договор, да, правильно оформленный, доверенность от того лица, кто заключал договор, паспортные данные, пожалуйста, того лица, чтобы я подпись сверила, а то вдруг она там левой ногой расписалась, да? докажите. Опять же, да, приложите, пожалуйста, разрешение того лица, на обработку персональных данных. Вот, кстати, ребят, еще обращаю ваше, ваше внимание на такой нюанс. Вы считаете, что э, те законы, которые написаны для вас, они работают только в один конец. То есть вот они с вас могут брать бумажку да, на обработку персональных данных, а вы с них нет. Нет, ребята, это еще одно заблуждение. Все законы работают в обе стороны, вы поймите это. Абсолютно все законы работают в обе стороны. Значит, 59-й федеральный закон да, об обращениях граждан. Когда к вам обращается юридическое лицо в виде банка или в виде еще кого-то, у вас не банк же подписывает обращение, правильно? А подписывает конкретный гражданин конкретного государства, да? ну, либо Российской Федерации, либо, как правило, в случаях с банком иностранного государства. Но сами президенты банков не подписывают. Да? Соответственно, этого подписал ваш соотечественник, согражданин. Да? Но в отношении него тоже действует 59-й закон. Да? Вы же пишете, вы же апеллируете его. 59-й федеральный закон. Будьте любезны мне в течение месяца ответить. Да? В течение 30 календарных дней. Кстати, там не написано календарных или рабочих. Так вот я вам говорю календарных. вот 30 календарных дней. Так то же самое и к вам. Когда они от вас требуют быстрее, быстрее, быстрее, там вы нам должны... Нет, ребята. Пожалуйста, по 59-му федеральному закону пожалуйста, направьте мне официальный запрос. В течение 30 календарных дней он будет рассмотрен. Да? Если я не смогу по этому 59-му постановлению, там все прописано, пользуйтесь, пользуйтесь этими нормами, там четко все прописано. Есть на основании статьи такой-то, пункта такого-то. Если вы не сможете дать компетентный ответ, вы можете перенаправить в компетентные органы. Прям так четко и отвечать. Могу перенаправить компетентные органы. А вы можете запрос банка перенаправить куда угодно. В полицию, ФСБ, в ОБЭП, чтобы вам дали компетентный ответ. На каком основании, да, у вас там банк что-либо запрашивает. Пожалуйста, пользуйтесь. Почему вы не пользуетесь в две стороны законами? Тоже у нас про это никто не знает, да? Да. Опять же, любой закон, любое, что они ссылаются, любое, что они применяете, пользуйтесь в обратную сторону. 59-й федеральный закон работает и туда, и обратно. В Конституции Российской Федерации сказано, еще есть у нас закон СССР о запросе граждан. Да, если э, какая-либо информация, указ, приказ, ДСП, внутреннее распоряжение касается права свобод граждан, э, организация обязана предоставить полную информацию. Если она не предоставляет это нарушение закона, да, и дальше идет 140-я, э, статья Уголовного кодекса, и так далее ребят применяйте все к ним да вы не бойтесь их применяйте то же самое они не ожидают такого они они считают тоже они же такие же как и вы также мыслят а как это вы на основа это же вот а как это а вы докажите обратное по обращениям граждан. Вы сейчас ко мне как гражданин обратились? Да, должностное лицо. Но вы-то обратились прежде всего как гражданин. Это вы вторично стали там должностным лицом? Да? Опять же, что, что первее? Я вам для чего лекция рассказывала? Что первее, курица или яйцо? Сначала человек, потом гражданин, потом физическое лицо, потом всякие разные лица. Да? То есть сначала был гражданин. По обращению граждан, ребят. 59 ФЗ. Вы ко мне как гражданин обратились? А вторично то, что вы имеете там всякие а, лица, в том числе и должностные, ну одно другому это не мешает. Понимаете, у нас в чем барьер-то в восприятии? Одно другому не мешает, вы поймите это. Прежде всего банковский работник вам обратился как гражданин, поэтому в отношении него сначала работает все, что работает в отношении граждан, а потом все, что работает в должностных лицах. Второе, вы можете вообще на этот запрос не отвечать. Я вам сразу скажу, если у вас кто-то что-то запрашивает, значит, если к запросу, не прикреплена доверенность на вот это лицо, кто запрашивает информацию, паспортные данные, чтобы вы сверили подпись, да, что еще, значит, бумажка о разрешении на обработку персональных данных вот этого товарища, кто у вас что запросил, да, можно недоверенность, можно должностную инструкцию, что он как должностное лицо вообще имеет право с вами контактировать, да, что ему там либо должностная инструкция это положено, либо по доверенности. Сейчас народ весь просит доверенность, но я вам расскажу такую историю, что если это общение с гражданами или обращение с гражданами, там доверенность не нужна. Доверенность нужна на выполнение каких-либо действий от имени организации, те, которые несут правовые последствия, то есть купля-продажа, да, или там оформление кредитного договора, вот там нужна доверенность, ребят. А если вам какой-то ответ дать от банка, ну, во-первых, в любом случае официальный он неофициальный, это уже вообще история здесь роли не играет, потому что никакой ответ банка, никакое письмо, оно правовых последствий не несет, потому что у нас правовые последствия возникают только у нормативно-правового акта. Внимательно почитайте определение, что такое нормативно-правовой акт, поэтому вы можете писать все, что угодно вы можете говорить все что угодно да абсолютно все что угодно но правовых последствий это не может порождать по определению не может поэтому то что они вас запугивают да на манер американских фильмов все что вы скажете будет использовано против вас нет конечно нет нету такого это не работает ребят если кто-то вам будет доказывать обратное ну нет конечно вообще я хочу вам порекомендовать очень хорошую вещь, 51-я статья Конституции. Работает она прекрасно. Сейчас банки и всякие вымогатели очень любят такую схему применять, когда звонят вам и говорят там, ну, допустим, «Мария Александровна!» Вы такие, «Да, зачем вы так делаете?» Они вам зовут «Мария Александровна!» А вы сразу 51-я статья Конституции «Здравствуйте!» На каком основании вы звоните мне на мой личный мобильный номер, который используется исключительно для связи с членами моей семьи? Вы кто? Когда нибудь будут вам страдать? Это вы, Мария Александровна, или не вы, Мария Александровна? Ребята, это провокации. Вы ни на какие провокации не ведитесь. Да? С незнакомыми лицами не общаемся. На все вопросы отвечаем 51 статья Конституции. Вы вторглись в мое личное пространство, будьте любезны объясниться, кто вы, что вы, на каком основании. У вас находится мой личный мобильный телефон, являющийся моими персональными данными, да? что вы хотите. Как правило, в 90% случаев они кидают трубку. Но некоторые очень наглые, да, очень любят подискутировать. Вы это не вы, а вы знаете, кто она такая, там тролливали. Это провокационные вопросы, ребят. Ни, на какую, ни в какую полемику не вступаем. Вот прям четко себе написали инструкцию, повесили на холодильник, как только вам звонок из вот таких вот, да, Мария Александровна, Лилия Алексеевна, там, Ольга Евгеньевна и так далее. Все, стоп. Да, 51 статья Конституции. Вы кто? Если а, они от вас что-то хотят, начинают что-то говорить, говорите, давайте так. Вы звоните на мой личный мобильный телефон. Вы вторгаетесь в мое личное пространство. Если вы кого-либо разыскиваете, я вам дам совет. Пожалуйста, пишите официальное письмо, официальный запрос. Посредством Почты России отправляйте, чтобы у вас остались какие-то корешочки, да, какие-то данные, чтобы вы человеку направили этот запрос. Человек его примет, по 59 ФЗ рассмотрит. Если не, сам не справится, передаст соответствующие органы да, для рассмотрения и выдаст вам определенный ответ. По телефону невозможно идентифицировать, кто звонит, куда звонит, кому звонит. Если у вас на это полномочия, доверенность, а, уполномочены ли вы должностными инструкциями и так далее. Понимаете, то есть вы не ругаетесь на людей, вы им спокойно объясняете свою позицию, что я не обязан никому предоставляться, вообще представить никому. И ничего разъяснять я не должен. 51-я статья Конституции в этом случае работает, вы имеете полное право, но научить человека нужно. Вот если каждый из вас возьмется учить, мы очень быстро наведем порядок, понимаете? Вы начинаете вовлекаться в эти разговоры, вы начинаете соглашаться, что вам звонят, зачем вы это делаете? они начинают вам хамить, наезжать, выкачивают вашу энергию, вы начинаете злиться, потом вы целый день дергаетесь, да, что, а как, не надо этого делать, ребят, успокойтесь. Совершенно спокойно звонит вам телефон, да, кто-то звонит, начинается всегда, сейчас уже смотрю, уже даже реклама пошла с такой же целью, да, по имени-отчеству сразу называют, нет, 51 статья Конституции, слушаю вас. И все, дальше вы слушаете и совершенно спокойно отвечаете. Значит, по всем вопросам вы человеку пишите официальное. Письмо, запрос, обращение на его адрес, тот, который у вас есть, или тот, который указал человек. Обратите внимание, что человек его должен указать добровольно, а не вы должны найти в открытых источниках или как иначе. Да? Вот, Пишите ему обращение. В отношении вашего обращения работает 59-й федеральный закон. Да? В течение 30 дней обращение должно быть рассмотрено гражданином. Вот. И, пожалуйста, если он не справится, он может передать в другие органы для рассмотрения. Пожалуйста, потому что идентифицировать вас невозможно. Телефон такую а, функцию не предоставляет. Да? А, в мое личное пространство вторгаться не нужно. Еще раз будет вторжение, да? пожалуйста, я в компетентные органы сообщу, кто вы, что вы. Вот, телефончик запишу. Имею на это полное право, потому что ваше личное пространство, включая ваш мобильный телефон, вашу квартиру, да, это ваше личное имущество. А жилище и жилище, в том числе жилище у нас неприкосновенно. Поэтому, ребят, нужно отстаивать свои права, не надо с ними вовлекаться вообще ни во что, мало ли кто там что звонит. Вот, все, что хотелось мне на сегодня рассказать вам, ребята, еще раз повторю кратко, да, что основные постулаты, которые вам нужно запомнить. Смотрите, какое право действует, в какое право вас вовлекают, да. те, кто подает на вас в суд или наезжает, имеют ли они на это права, вот, пускай вам... Делайте запрос. Причем, ребят, не ждите, пока банк вас добьет окончательно. Вам один раз позвонили, этого достаточно. Неважно, банк, там ЖКХ, любая организация позвонила, достаточно. Делайте запрос в их адрес по такому-то, по такому-то номеру, востолько-то, востолько-то, мне вошло, там, на каком основании, какие ваши права были мной нарушены. Пошу, пожалуйста, и, и дальше списочек: там, договор, там-та-та. -та -та -та -та -та -та, да, вот что, что я нарушила совершенно спокойно, без эмоций. Делайте им такой запрос тут же. Все, отправляете его почтой России, у вас квиточек есть. да? То есть, если вдруг чего, вы придете в суд скажете, а я ничего не знаю. У меня был запрос, я как предусмотрительный гражданин да, проявил должную осмотрительность, как положено. Я все запросил. А то, что как они там себя повели, вы их выставляете дураками. На самом деле, ребята, они делают очень много сейчас ошибок, потому что понабрали по объявлению неграмотных. Грамотность на нашей стороне, спокойствие и грамотность. Понятно? В первую очередь на опережение работайте, на опережение, потому что всегда проще нападать. Кто нападает, тот и выигрывает. Гораздо хуже отбиваться, потому что для того, чтобы отбиться, надо сделать два шага. Сначала отбиться, потом напасть. Да? А когда вы сразу нападаете, то вы первый в этом поле. Нападаете сразу на них. То есть вам один раз позвонили, достаточно, делайте запрос. Все, кто вы, что вы, на каком основании, какое право я нарушила? Почему вы мне звоните лично? Это что вообще такое, откуда, там, где? Обработка персональных данных и так далее. Отзывайте сразу свои персональные данные этим же письмом. Вот 152 ФЗ, да, в действии. Ребят, ведите себя по они, понимаете, их оружие это а, запугивание и манипуляции. Не поддавайтесь вы на них. У нас закон очень хороший. Единственное, что если все будут требовать выполнения законодательства, как оно написано, знаете, как мне сказал тут один полицейский, что если у нас заработают закон, у нас всю страну пересажают, остальную часть перестреляют. Так вот, дай бог, чтобы так оно и было. И он сказал, я говорю, у нас законы не работают. Он говорит, и слава богу, что они не работают. Мы тут все сидим и молимся, что у нас законы не работают. Это мне в полиции сказали. Потому что, говорит, когда они заработают, полстраны пересажают, полстраны перестреляют. Ну, так оно и есть. Вот, ребята, этого надо добиваться на самом деле, потому что, ну, что с ними делать? Их надо только стрелять. Я понимаю, что они сограждане, но вы понимаете, что есть такое, есть такое понимание, как родовая совесть. И вы от этого вопроса никогда не отмоетесь, Да если этим мрази там выкидывают детей на улицу, до да, людей ломают судьбы калечат, Я не знаю там до самоубийств людей доводят, то да хорошо, А как ты будешь смотреть в глаза своим детям, своим внукам после этого. Как? И это же все до семи поколений от, отольется на них, вы что думаете, что род не будет восстанавливать, не будет очищать свою совесть будет, Будет, родовую совесть никто не отменял, родовая совесть всегда работала. А потом многие из вас сейчас жалятся, да за что мне это, да зато, может быть, ты там грехи деда, который в НКВД служил, отбываешь, да, свою родовую память надо знать. Надо знать, кто были твои предки, почему сейчас за это ты страдаешь, почему тебя выгнали из дома, да, почему лишили тебя квартиры. То есть родовую совесть надо восстанавливать, ребята, надо с честью и с достоинством восстанавливать вот поэтому к вопросу о, вто, о том что ну к моральному вопросу да, стрелять этих подонков или нет кто-то говорит что да зачем они такие же там наши же сограждане там рознь разве да они такие же наши сограждане но здесь встает вопрос родовой совести вот и все то есть пока ä, мы все вместе не поставим точку в этом процессе ничего не изменится надо смотреть глубже есть родовая совесть и это значит что потомки должны очистить да, действия предков, а это значит, что эта ситуация будет продолжаться. Поэтому предок должен сам своей там, я не знаю, чем искупить все свои деяния. Вот пусть он идет искупает, либо там, не знаю, всей стране матрасы шьет, дома строят, вот, пусть искупает своим трудом, а как иначе? Вот, я не, не, за, не за расстрел, потому что это не есть искупление, это есть бегство, но я за то, чтобы искупали люди свою вину, да, вот всех ВССПшников, всех ментов, там, ну, полицаев, да, менты у нас, слава богу, все, кто до, честь и доблести имел, уволились из рядов этой поганой непонятно чего коалиции а остальных всех вот на искупление, пожалуйста вот раб сила трудовая но ну а что делать вот каждому по способностям пусть идут улицами тут вместо таджиков пусть моют подъезды а что делать пусть искупают за слезы народа пусть искупают, как иначе. Поэтому, ребят, давайте поответственнее да, к законам относиться. Давайте их повнимательнее читать. вот. Если вас вовлекают в какую-либо беготню или в какую-либо что-то, я, конечно, все понимаю, что мы сейчас мечемся, потому что корабль тонет, надо спасаться. да, И хватаемся за любую соломинку, за что бы спастись. Но давайте будем это делать разумно вдумываясь. Если вы словили какую-то волну, да, вы хотя бы докопайтесь до сути. Откуда это произошло? Почему живые вы Откуда эта тема вообще всплыла, да? Вам же акт, uh, да, вот этот французский, uh, про тему живых-то, откуда он вообще был? Ну, Франция была, потому что колонии, Британии, поэтому они тоже жили по этому праву. Вот, ребят, поэтому задавайте вопросы глубже, да, смотрите глубже. Вообще надо понимать сначала основу Основу вообще любого спора. То есть ты на каком основании со мной пришел спорить? Ты кто такой? Сначала на берегу надо выяснять, кто такой, да? Потом мы будем выяснять, по какому закону мы с вами будем разбираться, да? А уже потом разбираться. А у нас сначала лезут разбираться, но сначала лезут даже кулаками махать, а потом выяснять вообще, да? Может, ты просто мимо проходил, товарищ, и номером ошибся, а мы там уже наваляли сверху. Поэтому давайте благоразумие проявлять, Да. Вот, и как-то более, более адекватно подходить к вопросу, да, наезжают, да, хорошо, отлично. Ну, давайте разберемся сначала, кто есть кто, да, на каком основании, а потом уже будем разбираться, где мы будем с вами спорить и так далее, в суде, либо, может быть, миром все решим. Потому что вы поймите, они сейчас на вас наезжают и запугивают, даже те же банки. Но они прекрасно знают, что они ограбили ваши счета, вот, слямзили все ваши бюджеты одного гражданина вместе с ЖКХ и со всеми остальными, вместе с пенсионными фондами, обобрали вас до нитки, да, неправда, то по большому счету они. Вот, но если мы все про это будем заявлять, то когда-нибудь это кончится. А если мы все будем ввязываться вот внизы, да, и разбираться, там вы мне там на 3 рубля больше насчитали, то это результата не принесет, ребята. Просто не принесет. Их надо убивать на верхах, понимаете? И любые попытки э, пресекать на верхах, но никак не вниз. Все, на сегодня все. Всем приятного осознавания, приятных э, вообще ваших деяний. Вот, всем вам попутного ветра, ваши паруса. Победа будет за нами в любом случае.